Средний сын и так и сяк, Младший вовсе был дурак. В долгом времени в скоре приключилась им горе. Кто-то Поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле. Ты, Иван, туда пойди, поле краем обойди. Здесь заляжем мы с Данилой Попадется вор постылый Не сочтешь и до зари три, четыре, пять и шесть, как их всех по пальцам счесть, Какой наш воришка. Ну, поставь. Тебе мной и владеть. Отпусти меня скорей! Дам тебе я двух коней, да таких каких поныне не бывало и. С двумя горбами, до да с ушами. Двух коней кольхож продай, Но конька не отдавай, На земле и под землей он товарищ будет твой. Ну, прощай, иду на волю. Не спорю, но могу помочь я горю. На меня скорей садись, только знай себе, держись. Хочу, да, огонек! Шапок спять найдется свету, а тепла и дыма нету. Вот уж есть чем удивиться. Тут лежит перо птицы. птицы. Для счастья своего не бери себе его. Много, много непокою принесет оно с собою. Говори ты, как не так? Я тоже не дурак. Много, много непокою принесет оно с собою. В той столице был обычай. Коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает, и родничий выезжает. Он в злоту трубу трубит, громким голосом кричит. Гости, лавки отбирайте, покупайте, продавайте, чтобы не было Содому ни давежа, ни погрому. Гость. Я вмираю, люд крещеный, закликаю. Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда, как у нас летары бары, всякие разные товары. А валя, хари, куницы, выбирайте, молодицы. Есть ободья, хомуты и седелки и кнуты. Больше, сыробятный. Яники печатные Яблоки моченые Пироги печеные Эй, ребята, ребятишки, навалитесь на ковришки Ты спальник, старших конюхов начальник. ДИНАМИЧНАЯ Ребята, эта пара царь моя и хозяин тоже я. О, -о, -о я пару покупаю. Продаешь ты? <связь> Нет, меняю. Что в промен берешь добра? А -а -а два пять шапок серебра. То есть это будет э, в десять, десять. Ого! Эй, по рукам! Эй вы, отвесить! Я воровать. Хоть Ивана вы умнее, да и то вас честнее. Что ты смотришь, старый змей? Принимай, бери коней. в дворце тебе служить, будешь в золоте ходить. И конюшню всю мою я в приказ тебе даю. Фу, чудо дело! Так и быть! Буду царь тебе служить. Не видать, опала. службы верные Пропал. По делам тебе опала. Марш к Ивану под начало. Ну, Иван мой раб послушный. Заводи коньков в конюшню. Пропасть, а Подурю я из дворца Голубей гоняет лодель. Кони сыты и чисты, Знать дружишь с нечистым ты, Домовой знать помогает, Гривы в косы завивает. Я тебя подкараулю, Отолью, дружочек, пуль. А ко мне покой не идет, сон из сома не берет. Уж я челки распущу, частым гребнем расчешу, гривы в косы заплету, Загляжусь на красоту. Ой, вы, кони-скакуны, Вы красивые и стройны, Но для сердца моего Горбунок милей всего. Ага-га, так вот какой! Наш проказник домовой Or С повинной головою царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Говори, а будешь урать, то кнута не миновать. Твой Иван, то всякой знает, от тебя отец скрывает. То ни зла, то не сребро. Раптицева героя. отец светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать. Гей позвать мне дурака, не минует кулака. Его указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жара птицева перо. Я дешевки ровно не дал. Как же ты о том проведал? Нет, перо! Да слышь, откуда мне достать такое чудо? Что ты смел еще переться? Душ нет Не отвертеться Отпусти вину Ивану Я вперед уж врать не стану Ну, для первого случаю Я вину тебе прощаю Я узнал что ты жар-птицу в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Чтоб меня тут гром убил, я того не говорю. Ха -ха. Не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородою, где-нибудь, хоть под водою. Посажу тебя я на голову. Вон, холоп. Ага, заплакал. Того беда твоя, что не слушал ты меня. Что мне делать, мой конек? Помоги мне, горбунок. Ой. Что ж, сказать тебе по дружбе это службишка, не служба. Служба, брат, вся впереди. Ты, крушица, погоди. <смех> Что мне делать, мой конек? Помоги мне, горбунок. Говорю тебе открыто. Надо взять нам два корыта белоярого пшена до замурского вина. Только солнышко взойдет, завтра двинемся в поход. зарей прилетают жары птицы из ручья воды попить. Тут и будем их ловить. Мальская сила Эк, их, дряни привалило Чтоб сквозь землю провалился. С чем приехал ты в столицу? Ну, показывай жар птицу. Царь, отец, постой немножко. Прикажи сперва кошки во палатах затворить. знаешь, чтоб теми затворить. Ага. Эй, бояре, поспешите. Ставни плотно затворите. <г> Их, ты сигаешь, прытка Ну, ныряй скорее в калитку <г> Говонюшу, да взвеселил мою ты душу и на радости такой, будь ты царской стременной. Не всегда тебе случится так да канальски отличиться. Я снова подведу моржочек в беду. Ой, ой, ой. У далеких немских стран есть ребята океан. По тому ли океану ездят только масурманы. От гостей же слух идет, что девиц там живет, но девица непростая. Дочь, вишь, солнышку родная, да и месяц вишь ей брат, Та девица, говорят, ездит в красном полушутке, У золотой ребята шлюпки, и серебряным веслом Само лично править в нем. Разные песни напивает И на гусельках играет Я тебя снова подведу Мой дружочек под беду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 царь-девицу И ее Изволишь знать Похваляется Достать Послушай На тебя дано, Ванюша Говорят, что Вот сейчас похвалялся Ты для нас отыскать Другую птицу Сирич мол, царь-девицу Что ты, царь мой? Бог с тобой, так наговор какой? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. На, да, себе, как хочешь, а меня не проведешь. Что, редица? Ну смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу у нашу царскую светлицу, прикажу тебя пытать. По кусочкам разрывать. океан а на нем то круглый год та красавица живет чуден право божий свет и каких чудес в нем нет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 Завтра утром, Светик мой, Обвенчаемся с тобой. А какая в том нужда? Нет, не выйду никогда. Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться. Если хочешь взять меня, то достань ты мне в три дня. Перстень мой из океана. Гей, хм. позвать ко мне Ивана. Слушай мой приказ, Иван. Поезжай на океан. В океане в том хранится перстень, слышь ты, царь-девицы. Коль достанешь мне его, отдарю тебе всего. Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты ж опять на океан. Жду же свадьбы я, чурбан. У меня нет отпирайся, а скорее отправляйся. Езжают на поляну, прямо к морю океану. Вперек его лежит Чудо-Юда-Рыба Кит. Десять лет уж он страдает, А до силева не знает, чем прощение получить. Кашка Кит вздыхает, за какой он грех страдает? Он зато несет мучения что без Божия веления проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду. Путь дорога, господа, вы откуда? Куда? Едем оба из столицы! Ищем перстень, царь девицы! Ты, моря, свои оглянь! Светлый перстень нам достань! А нельзя ли вас спросить? Долго ли мне вопали жить? И за кои пригрешение? Я терплю беды и мучения. Ладно, скажем, рыбакит В чем беда твоих обид? Если перстень нам достанешь То подчас свободным станешь Ладно, ладно Для дружка И сережка, из ушка Эй, послушайте миряне, православный христиане! Коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайтесь, прочь отсюда. Здесь тот час случится чудо. Море сильно закипит, повернется рыбаки. Вы тебе дам! Петон! Эй, ребята! Сил ты средь морей три десятка кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду. Видно, перстень не сыскал, а каянный зубоскал. Благодарствую, кит рыба! Деяния не забыть мне До свидания Сундучишко больно плоти Чай чертей в него пять сотен Кит проклятый насажал Ну, Иван, скорее садись только знай себе, держись! Мой тебе поклон Перстень твой душа найдет Мне, прости, мою ты смелость Страх жениться захотелось Знаю, знаю Но, признаться, нам нельзя еще венчаться Отчего же, Светик мой Я люблю тебя душой не пойду я за седого, за беззубого такого. И я хоть стар, да я удал, ой, <сíck> ой. <сíck> <сíck> ну, взгляни-ка, ты ведь сед, мне пятнадцать только лет. Стань, как прежде, молодец, я-то же под венец.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 Вонывай. На Иване Испытай чудо Этих трех котлов А уж там Он сам готов Ой! Завтра рано, на заре, На широком на дворе, Ты, Ванюша, постарайся, Пробы ради искупайся В этих трех больших котлах, В молоке и двух водах. Шпарят только поросят, Да индюшек, да цыплят. А вот в холодное-то канало Искупаться не важно. А поджаривать как станешь, так меня и не заманишь. Что? Рядиться? Взять его под замок, на хлеб, на воду. Ты взял какую моду? Скупаешься, солишь, а потом поговоришь. Чтоб я тебя не видел. Ты прости кольчем обидел. Я кончаюсь, горбунок. Ой, царь велит мне! Чем тебя, Иван, покину? Ты скажи царю, не можно ли, Ваша милость, приказать горбунка ко мне позвать, чтоб в последний с ним проститься? Царь на это согласится. А теперь, чем молись, да спокойно спать ложись. Тебе, не можно ли, Ваша милость, приказать Горбунка ко мне послать? Я в последнем с ним простился. в молоке, тогда спит в кипятке. Что же ты, Ванюша, стал? Я и так уж долго ждал. Молодеешь